Всем привет, остальным здравствуйте, в этом ролике я покажу вам, как сделать превью как у Мега Раша. За пример я взял вот эту вот картинку, которую нашел у него на канале, и сегодня мы будем ее повторять. Единственное серьезное отличие, которое у нас будет от этой превьюшки, это то, что у нас вместо девушки будет моделька... Террориста. Но если вы хотите сделать девушку вместо террориста, то вы делаете все точно так же, как на видео, и в принципе просто ставите девушку вместо террориста. Все очень логично. Для того, чтобы нам сделать такое же превью, нам нужно скачать файл записания. После того, как мы его скачали, нам нужно его открыть, и в первую очередь нам нужно установить вот этот шрифт. Нажать правой кнопкой мыши и нажать «Установить». У меня он уже установлен. Давайте установлю еще раз. Просто чтобы было. После чего мы открываем вот этот вот файл в стиле. У нас начинает открываться Photoshop. После того, как у нас открылся Photoshop, мы здесь нажимаем ОК. И у нас открывается вот такая вот композиция с стилями. Мы выключаем в правой панельке все те, что нам не нужны. И оставляем только желтый и белый стиль. После того, как мы это сделали, мы нажимаем Файл. Нажимаем Создать и создаем композицию в пикселях выбираем 1920 на 1080 если вы хотите свое разрешение делайте свое нажимаем создать после того как мы создали наш проект мы возвращаемся обратно и с зажатым контролем выбираем желтый и белый стиль и уже отжимая control переносим их вот сюда вот нашу композицию после того как мы их перенесли советую нажать вот сюда вот на папочку чтобы объединить их в одну группу и давайте переименуем эту группу в текст все пока что мы их можем скрыть теперь нам нужно добавить сюда фон мы возвращаемся в папочку и выбираем фон даст 2 он у нас немного в другом формате поэтому мы просто его вот так вот увеличиваем и Катрируем примерно по центру. Я даже сделаю примерно вот так, мне больше нравится. В любой момент вы можете поменять расположение фона, нажав сначала по нему в правой панельке, а потом зажав Ctrl-T, и мы можем его менять. Так можно делать абсолютно со всеми файлами в Photoshop. После чего, как мы можем видеть на превью, нам нужно сделать вот такой вот фиолетовый фон. Чтобы это сделать, в первую очередь давайте размоем вот этот вот фон самого даста. Чтобы это сделать, мы по нему нажимаем, идем в фильтры, выбиваем. Выбираем размытие по гауссу и выбираем примерно семерочку, можно даже вот так вот 9.4, выберу 9.4. Теперь, чтобы сделать фон фиолетовым, нам нужно добавить вот здесь вот новый слой, нажать на английскую буковку B, у нас выберется кисточка. Теперь нам нужно сделать максимальную жесткость и достаточно большой размер. После того, как мы это сделали, вправо, справа сверху в панельке мы выбираем вот такой вот примерно фиолетовый оттенок. Закрашиваем всю композицию. И теперь вот здесь вот выбираем параметр наложения умножения. И у нас становится вот такой вот фиолетовый фон. Так, теперь мы добавляем модельку террориста. Мы ее просто берем отсюда и вот так вот закидываем. Нажимаем Enter. Как мы можем видеть, на превьюшке у Мега девушка смотрит чуть-чуть левее. Поэтому мы нажимаем на террориста справа, нажимаем Ctrl-T, нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем отразить по горизонтали. Теперь он нас смотрит как бы влево. И переносим с помощью мышки его вот так чуть правее. Теперь мы открываем текст и переносим его вот сюда вот наверх. Как мы можем видеть на превьюшке у Миграша 4 строчки, а у нас всего 2 чтобы сделать также же 4 строчки, как и у него, мы нажимаем на желтый стиль и нажимаем Ctrl J, тем самым мы копируем как бы текст. И с белым стилем делаем точно так же. Советую, кстати, все подложки, которые есть вот в этих папочках, пока что вынести за пределы этих, собственно, папочек и временно их отключить. Пока что они нам не нужны. Итак, от подложек избавились. Теперь нам нужно написать собственно текст. Давайте выбираем сначала белый стиль с помощью Ctrl-T. Переносим его пока что чуть в другое место, просто чтобы было удобнее писать. Открываем вот так вот папочку с ним и нажимаем два раза на буковку T. Как мы видим на превью гаража белый сверху, поэтому он у нас будет самый первый, самый верхний шрифт. Тут я напишу превью. Вы, конечно же, пишете свой текст. Далее у нас будет идти желтый стиль. Мы его вот так чуть ниже переносим и пишем текст. Проделываем это с каждым текстом. Собственно, в каждом тексте мы пишем свой текст, который нам нужен. Теперь давайте свернем все эти папочки и, расстановим, и расставим текст так, как нам нужно. С помощью Ctrl-T. Превью самое первое. И еще также есть важная деталь. Если на картинке у вас текст идет вот так, то есть превью первое, потом как у, мега, раша, то вот здесь должно быть все наоборот. Превью должно быть в самого низа, а то, что вот здесь снизу, здесь должно быть сверху. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Теперь нам нужно грамотно расставить текст. То есть, например, давайте сделаем так, чтобы превью и как у были примерно одинакового размера по ширине. Чтобы это более, знаете, как будто бы гармонично так вот смотрелось И сделаем то же самое с Мега и Раша. Сделаем их немножечко поменьше относительно других Но относительно друг друга сделаем однакового размера, по ширине Все, примерно вот так сделали Что ж, теперь мы включаем подложки, которые мы до этого просто выкинули Включаем первую И нам нужно ее подставить вот так вот под текст Подставляем примерно под текст, и теперь с зажатым Ctrl мы можем ее вот так вот деформировать. Чтобы она не деформировалась по ширине, но ну вот вниз, сделать ее побольше. Она все равно будет за текстом, и ее особо не будет видно. Включаем вторую. Делаем то же самое. подгоняем ее просто под текст. Мне, в принципе, хватило двух подложек, чтобы деформировать их под текст, поэтому две другие просто удалю. Так, с текстом разобрались, и поскольку он в группе у нас находится с помощью контр мы можем теперь передвигать его вот так вот целиком и полностью. Давайте поставим его примерно посерединке, вот так. Можно даже сделать его немножко побольше, вот так. И чуть-чуть вот так вот сместить. Все, супер. Следующий шаг это сделать эффект как бы свечения, видите, за девушкой как будто бы есть такой эффект свечения и за ней как бы картинка чуть ярче. Чтобы это сделать, выше фиолетового вот этого слоя с краской, мы нажимаем, создаем еще один слой, нажимаем английскую буковку B, у нас открывается кисточка. Нам нужно понизить жесткость на максимум, сделать жесткость 0%, после чего выбрать какой-то более яркий цвет, чем был до этого, и нажать вот так вот. Мне кажется одного раза хватит. Вот так. Теперь создаем еще один слой. И вот так по контуру уже обводим террориста. Теперь мы создаем еще один слой. И делаем уже более прям белый-белый-белый яркий такой включение. Делаем непрозрачность поменьше. А вот здесь я думаю, знаете, можно даже вот такой вот один дыж сделать. Это еще умное такое слово Сделать прям большую кисточку и вот так вот один разочек нажать И также непрозрачность сильно-сильно понизить Вот так Все, у нас получился эффект свечения как бы за террористом Но теперь он немножко выделяется от как бы фона И нам нужно сделать на нем эффект Как будто бы он тоже светится На нем как бы тоже есть это свечение Мы выбираем какой-нибудь такой более яркий цвет И вот так вот Аккуратненько на него накладываем это свечение. Теперь мы нажимаем Alt, удерживаем. И вот сюда вот подводим мышку. Нажимаем. И у нас все применяется только на террориста. Теперь мы делаем более маленькую непрозрачность. Так вот 40, я думаю, хватит 37. И теперь у нас как бы на террористе тоже есть такое небольшое свечение. Так же, как у нас выполнено вот здесь. Как бы типа на девушку заходит это свечение. Остались последние штрихи. Остались... Эффекты, предметы, которые должны быть в размытии. Это смог и флешка. Сначала будем делать смог. После того, как мы закинули сюда смог, эту гранату она у нас уже вырезана. Нам нужно зайти в фильтр, размытие, и по гаусу. И вот где-то на 9,4. Давайте чуть поменьше, на 8,4. Вот так вот размытило. После чего нам нужно с помощью Ctrl-T его немножко деформировать. И на превьюшке, как у меня граша, он вот так вот здесь располагается. Примерно. Давайте его здесь так и оставим. Теперь мы закидываем флешку. Она у нас также здесь на первом плане на приеме гаража, но она по горизонтали отражена. Также ее отразим по горизонтали. Вот так вот примерно ее поставим, и также наложим на нее фильтр размытия по гауссу. Отлично. И остался последний штрих это последний смог. Он расположен вот так на заднем фоне. И на превьюшке у и на него наложен эффект размытия в движении. Мы также сходим в размытие, но выбираем в движении. И выбираем примерно 50. И остался самый последний штрих, самая последняя деталь, но она достаточно важная. Сейчас мы нажимаем файл, сохранить как. И сохраняем в jpg формате jpg. Нажимаем сохранить. После чего мы нажимаем файл открыть и выбираем файл который мы только что сохранили после чего мы нажимаем control j копируем слой нажимаем фильтр камера raw и здесь на свое усмотрение крутим ползунки я обычно понижаю температуру добавляю оттенка понижаю чуть экспонир добавляю контрастности цвета области чуть ниже тени чуть выше белые чуть ниже затемнение Чуть-чуть текстуры, чуть-чуть четкости, чуть-чуть удалить дымку. И красочности и насыщенности тоже немножко. И, грубо говоря, мы делаем цветокоррекцию. И посмотрите, насколько приятнее стала картинка. Была вот такая не очень сочная и стала вот такая прям более контрастная, с более выраженными цветами. На превьюме гаража фон более темный, но мне, если честно, это не очень нравится. Мне более вот такой светлый фон, поэтому я его решил таким и оставить. Что ж, в принципе, на этом ролик заканчивается. Также здесь текст немножко под наклоном, но... Вы помните, что это можно спокойно сделать, просто нажав по тексту Ctrl-T и вот так вот его чуть-чуть перевернуть. И все. И получилось бы точно так же. Что ж, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, я помог вам. Вы сделаете такие же превьюшки себе. Благодарю всех за просмотр. Всем пока. А остальным до свидания.